Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Друзья, я понял, что я практически не рассказывал про свои проекты. А ведь на самом деле проектирование занимает большую часть создания реального проекта. И сегодня я хочу посвятить вас в один из интересных проектов, который мы вместе с моей проектной группой создали. Для одного небольшого города. Во-первых, хочу сказать, что в каждом проекте есть история. И поэтому свой рассказ сегодня я начну с истории. В одном неизвестном городе люди поселились на берегу реки. Появилось небольшое поселение по обеим сторонам оврага. Росли прекрасные деревья, ходили косули. Но случилось так, что это небольшое поселение обросло большим городом. И, и пришла цивилизация, появились дороги. Транспорт, большие дома, лес э, вокруг этого оврага был практически уничтожен. Осталось только несколько деревьев. Появились красивые площади, фонтаны, э, красивые автобусные остановки, школа и так далее. А внутри этого оврага образовалась мусорная свалка. Потому что это была низменность. И проще всего мусор было сваливать именно в эту реку. Река пересохла, уровень оврага начал подниматься именно засыпаемый мусором. Летом стояло страшное внище. Над этим оврагом летали мухи, ползали какие-то жуки, и люди, которые жили издревно по обеих стороны этого оврага. Начали покидать свои дома. Через некоторое время поселение, которое жило вокруг этого врага, изначально исторически, оно опустело. В пустых домах остались. Голодные старые собаки, которых оставили жители, дома были заброшены, цена земли была вокруг этого врага просто ничтожна. Но самое большее, что беспокоило людей, население этого города, это экологическая обстановка прямо в центре самого города. Потому что была мусорная свалка, и этот запах распространялся э, на весь город. И людям совсем неприятно было жить поблизости этого забытого места. Но Вы знаете, в жизни все меняется, сменяются кадры, картины. И вот недавно в этом городе избрали нового мэра. И он пообещал жителям на своей предвыборной кампании, что он решит экологическую ситуацию с этим оврагом, с этой мусорной свалкой. И вот он обратился к нам в нашу компанию для того, чтобы мы что-то предложили. И вы знаете, самое очевидное и оптимальное, что мы могли бы предложить, моя команда, моя глава предложить в концепции это восстановить природу этого прекраснейшего места. И все получилось наоборот. Именно из-за того, что этот обрак был заброшен и замусорен. Остался кусок нетронутой земли в центре города. И мы подумали, а почему бы это место, несмотря на то, что сейчас оно выглядит ужасающе, не превратить в прекрасный парк с живописными ручьями, с прекрасными деревьями, с возможностью прогуляться. И когда вновь появится в парке красивая река жемчужной водой, когда в озерах будут плавать красивые рыбки, и по каменным дорожечкам можно будет прогуливаться, и люди не захотят мусорить в этом парке, понимая, что, наверное, это самое ценное, что есть в этом городе. И сейчас я хочу, чтобы мы перенеслись некое другое пространство погрузились в проект и прогулялись по этому оврагу, но пока что в виртуальной реальности. Приглашаю вас посмотреть, что мы на сегодняшний момент сделали. Некоторые говорят, что это просто мультики, но за этими мультиками стоит реальная работа с реальным рельефом, реальной геодезической съемкой. Реальные генпланисты перемещают грунты, рассчитывают, сколько нужно вывести мусора и сколько нужно завести полезных материалов, сколько нужно объемов Сделать строительных, гидроизоляции, какие нужно поставить насос и так далее. За этой концепцией стоит очень много интеллектуального труда. Труда целой большой команды. А сейчас в путь по новому парку. Во-первых, мы продумали, чтобы внизу было большое озеро. Это такое озеро, возле которого можно посидеть на скамеечке, посмотреть, как плескается рыба. Но самое главное, это накопитель той чистой воды, которая будет подаваться наверх в реку. И кроме этого, это озеро еще является э, очистительной системой, биологической очистительной системой. В этой реке всегда будет чистая вода. А теперь мы можем просто прогуляться, мы простроили дорожки таким образом, что мы можем просто прогуляться вдоль этой реки, наслаждаясь каждым потоком, каждым перепадом. Да, здесь очень много растений, и эти растения растут на склонах. Внутри этих растений находятся локации, где можно отдохнуть. И здесь вы видите высокие растения, но мы продумали, чтобы это были быстрорастущие растения а также э, были интересные водные растения, болотные растения, которые могли бы создать естественную биологическую систему. Здесь есть камушки, по которым можно попрыгать. А вот здесь сейчас мы идем по такому вот каскадику. А вот здесь видите камушки, которым, через которые можно перейти через реку. Мы специально не строили мостов для того, чтобы здесь было все природно, природно, природно и натурально. Мы дальше продолжаем идти по этому ручью просто прогуливаясь, просто, слыша, видя, просто видя переливы и слыша шум стекающей воды, это белый шум, который успокаивает нервную систему и рождает в людях состояние чувственности, потому что для того, чтобы услышать природу, необходимо просто помолчать. А вот здесь два камня, это исток, то есть дальше идет Лес, но здесь вот эти камни, это как будто родник. Это как будто исток. И так интересно пройти вверх по реке и добраться до истока. Добраться до истока всего живого и всего сущего. Ну что, друзья. Вы знаете, я всегда выезжаю на место где в будущем представляю себе прекрасный ландшафтный дизайн. И в этот раз я приехал прогуляться в это место, пройтись по этому оврагу, пройтись по этому лесу заброшенному, посмотреть э, в окна заброшенных домов. И вы представляете, я шел, я шел по этому оврагу, И навстречу мне вышла облезшая плешивая собака. У нее были очень грустные глаза. Она виляла хвостом в надежде, что, возможно, я каким-то образом ее накормлю. Я сел на камень и стал гладить эту собаку. И вы знаете, в этот момент мне показалось, что я с ней разговариваю. И я спросил у этой собаки, и где же твой хозяин?» Она грустно посмотрела на кучу и начала протяжно выть и скулить. И мне показалось, что люди, которые жили в этих домах рядом, они не ушли никуда. Они просто сейчас лежат под моими ногами в этом овраге. Я понял, что природа, а соответственно и жизнь, в таких условиях просто погибает. Друзья, я хочу снять интересный ролик о том, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы получить проект и получить желаемый результат. Поэтому в следующем ролике я хочу, чтобы снялся наш эксперт, директор нашей компании Валерия Иванюк, которая отвечает за ведение крупных проектов. Я надеюсь, вам понравилась моя история. На этом сегодня все. С вами был Костя Юдин, ваш ландшафтный архитектор. До новых встреч. Пока.